Нафаня, бросай камеру, помогай! Участок трудовой, тороплюсь, угроз посадкам приготовить, заборчик поставить, в общем, порядок привести к розыгрышу. Надо купить мебель от 5000 рублей в салоне мебели Виктория и участвовать в розыгрыше.